Всем привет дорогие друзья! Вы попали на мой канал Смертоносец ВЕ! И сегодня вы увидите и сейчас вы увидите ивент 12 сезона Fortnite под названием Агрегат Хотел сегодня сказать спасибо трем людям Это Немо Саня и Штринков Они вместе со мной попали, вместе со мной были на ивенте и можно сказать они мне поддержали Ребят чтобы у вас сейчас не было вопросов, что происходит, я обрезал практически всю часть перед ивентом. И маленький момент, где только меня убили, я возродился, и тогда начался ивент. Поэтому, ребят, приятного вам просмотра. Известной компании. Блин, я как бы думаю, чтоб не Опа, тридцать два в голову. Опа, опа, опа, опа. Как делать то пошло? Давай. Ничего себе, Спудимон, блин. Спудимон, Спудимон. Человек, он Спудимон. Спудимон, спудимон. Настоящий спудимон. Стоп, стоп, стоп, стоп. Нет, эвент, эвент, нет, нет, нет, нет, нет. Он сейчас начнется. Он сейчас начнется без меня. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Я не могу строиться. Надо подниматься наверх скорее. А, так. Я хочу просто заснять все совершенно. И все под хорошим нормальным ракурсом. Блин, блин. Это идет подготовка. Вы слышали все эти звуки? Это, короче, подготовка. О! Сейчас сказала... Мне надо быстрее подниматься, подниматься, подниматься. Я редачить смогу. Сейчас стоять. Ничего не танцуют, блин. Они мне мешают. Тихо. Я включаю микрофон. Офигеть, это башня. Вышли из тихо. Я включил микрофон опять. Машина судного дня. Блин, быстрей, быстрей, быстрей. из-за своего персонажа от первого лица. А ссылка будет скоро в первого лица. Все. Йоу. Зона опять отступила Блин Нет А, они не все опускаются Фух, я думал они упадут Должен быть подключен к петле, но мы не могли предвидеть вот такой ряд. разыскиваются агенты. Ой, -ой. ярик, бойся! Да. Это то, что тут как раз говорится про потоп. Пожалуйста. Цел сезон воды. Йо-йо-йо-йо-йо. Тихо. Ты что, сработало? Сколько протянет? Хорошо. <свы> да. Вроде все стабилизируется. Уже почти. Что это? Как вы... Агент Джонси. Вы вы меня, вы меня Агент Джонси? Автобусе и там был один Джонси, что Мидас, ты что наделал объясни. Агентство в норме, а нет, не в норме. Да, оно сто пятьдесят, просто минус агентство. Вау, вода. Красиво. Ладно. Йоу. это все выглядит очень эпично. И что нам делать? У нас оружие все отобрали. О мои ресы! Надо будет, кстати, посмотреть, меня отняли рез или прибавили. О, опять файт. В принципе, как всегда. Так. Давай вот это возьму. меняешь снайпа так для начала для начала агентство мы уже видели вот интересно увидеть саму воду где надо было брать граплер. вау но я в шоке Ты не трогай Хотя бы на Дельтаплане, на Дельтаплане доберусь туда. Это типа зона сейчас сдерживает воду. Та и та же самая техника. Но она все очень много ХП. И она нас выталкивает, Ааа. зон наоборот нас защищает от воды. Мидас хотел уничтожить бурю, Ну ее, точнее, подчинить, чтобы она не наносила урона или типа такого. Хотя а мое любимое место на месте или нет? Так, да. Ну, конечно, все тут потрепано, побито. -ху -ху -ху. Просто вот весь центр просто уничтожен. Сундуков, конечно же, совершенно никаких нет на агентстве. Ой- ⁇ Так, ладно. на кинотеатром и очень интересно можно ли подняться выше бури укать красиво. Я, ж, я сейчас вспомнил остро концерт э, Тревиса Скотта Нестра Джека. Костюм шторма, точнее циклона. Очень крутой. И мы, наконец, услышали голос Джонси. <laughs> Хоть и агента Джонси, но это Джонси. Так, мне надо подняться выше вот этой вот воды. Йоуч. Это круто. Не, я боюсь, либо бесконечно все будет, либо еще что-нибудь. Хотя нет, я могу подняться выше уровня. Теперь мне надо туда пробраться. Во. Не приближаюсь прямо к зоне. А нет. Все та же самая зона, только она сдерживает воду на определенном уровне кстати выглядит красиво фух ну я остался один выглядит все эпично Так, ну я все посмотрел ну и ладно покинуть матч Ой, агрегат готов можно ли угротить бурю блин я в шоке просто я прям сейчас все сделаю я сейчас все замонтирую очень бы ну, даже не буду монтировать я прям так просто возьму и закину прямо на YouTube Вот в таком вот формате все Поэтому, ребят, сразу же, прям сразу же влепите лайк. Поставьте, нажмите на колокольчик. И, блин, ребят, это стоит того лайка. Никаких предметов нам ничего не дали. Понятно, даже загрузочные экраны не дали, ничего нету Кстати, было бы круто, если бы нам хотя бы загрузочный экран дали бы. Было бы интересно. Так, до сих пор закрыт. Так, ну ладно, ребят. Всем вам спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и всем пока.